Итак, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Не только тронулся, но и местами сошел совсем. Поэтому Поэтому пора выбираться на рыбалку. Так, решил я сегодня съездить на речку недалеко от дома И попробовать половить хищника. Погодка сегодня просто шепчет моросит даже я бы сказал не то что моросит а так идет дождик а вечером пошел ливень я уж был начал сомневаться идти ли мне на рыбалку но думаю идти надо потому что завтра уже начинается запрет и на спиннинг уже не половишь так что как то так так поставим мы какую-нибудь бяку крокозябру такой вот грузик поставим тут. Блин, вот половодье, по сути, уже начинается, уже начинается подъем воды. Вода уже мутная. Так что не знаю Что будет, что будет, то и будет. А, красота! Тюрморт, конечно, здесь веселенький. <смех> <Блин>. а! Да. <смех> Я думаю, сегодня так будет часто. А. Да, вот такое вот безобразие, на самом деле, на каждом пятачке творится, потому что от города недалеко и вообще капец. Тут даже... Убираться, не убираться. Ну-ка, первый заброс в этом году. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную да, Уносит пипец как. Ёпарас, это... Ты смотри-ка. Откусили хвост. Ах, вы ж паразиты. Смотри-ка, откусили. Когда успели -то? И вот здесь вот я попроб... почувствовал один тычок. Где-то недалеко от берега. Я думаю, может коряшка, блин, а оказывается, как откусили хвост. Ах ты ж паразит такой. Как же я теперь без хвоста-то? Ладно, попробуем другую сейчас насадить. Ничего не видно. Очкарики поймут. Опа. А, там ты был. Блин, что-то разошелся дождь-то. Сегодня, конечно, обещали дожди. Опа. Ударчик был. Кажись. Опять хвост съели. Я на вас хвостов не напасусь так. Да нет, вроде на месте. Ну, давай еще попробуем. Или то была коряшка опять. Опа, коряшка. И... хупа Туда ее. Ну, еще немножко и пойдем дальше сейчас. Ух, епай! Поймал, блин! Ой, блин! Ой, блин, капец! Да. Блин, тряпочка была сухая хорошая. А. А. Ну ладно, надо смириться с мыслью, что я отсюда приду мокрый как вообще не знаю чего. Да, ребята, погодка щучья, но не человеческая какая-то. Что-то не совпадают у нас все все время ничего, И погода. Ни желания, ни возможности. У меня желание есть. У хищника нет. Возможность есть. Наверное, у хищника нет. Погода у меня хороша. Хищник отдыхает. Ну и так во всем. Опа. Все, друзья, как думаете? мне мы сегодня просто так гуляем с элементами поесть на природе или все-таки удастся что-нибудь плавить? ну со мной все ясно да о местечко Во, островочек тут должна быть рыба сто процентов Хорошо, кстати Первый, наверное, такой весенний дождик Ах, красота О, льет, блин Ну, пойдем чуть подальше а, здесь кто-то жрал шашлык мусорил гадил тут на весь берег козел и всякие редиски Ну, давай, Зорька. Опачки. Что-то больше хваста никто не откушивает. А я, -я. Как-то даже прям наскучал я что-то. Туда ее. Что-то гавкает. Пошли. То ли дальше пошли. О, красота, лепота. А утки летят. Утки. А, птички лая поют. Птички уже так по весеннему поют. и и и контакт. А как же без этого? Без этого нельзя. О, хорошее местечко. Все, дождик кончился вообще просто красота красотища птички поют утки крякают крокодил не ловится не растет кокос плачет богу молится не жалея слез плачет богу молится не жалеют слез крокодил не ловится не растет как кос хва в общем, я взял сегодня одну, один силикон. Больше ничего не брал. Не, Хотя, может быть, на дне там рюкзака и валяются, воблера Но что то неохота. <связывая> в общем, для меня изделие номер один это резина. Ну, в, в плане рыбалки, а не то, что вы подумали. За да что ж ты будешь делать-то? Что-то поймал, поймал. Тащи, Леха, тащи. Давай. А, давай, смотри. Гнет спиннинг. Ну, кто ты? Давай, покажись. А, есть. Есть. Ой, старый больной человек лазит по каким-то деревьям, блин. Не сидится. Хотя... Сегодня, так вот, я сегодня же думал, такая погодка была. Вот такая вот. вот Утром, а вечером прям как залил дождь. И я думаю, что же делать? Идти завтра, не идти. Но потом думаю, блин, сегодня же последний шанс. Завтра, сегодня. ну Сегодня, которое будет завтра. Потом запрет. Это же это разве не повод оторвать жопку от мягкого диванчика и... Ну, конечно, одеть. О, кто-то тут голубя стрескал. От мягкого диванчика оторвать и вперед разведку. Я думаю, повод надо идти. Ну вот, собственно, я здесь. Что-то там сливается какие-то нечистоты в эту замечательную речку хотя рыбы я бы из этой речки не стал брать на еду я знаю люди едят ух ты тут прям водопад так пролеем Фу. явно тут не сильно чистая вода сливается скорее всего из дренажных дорожных труб все сюда запах не мне просто ой капец сколько мусора тут жопа поэтому я люблю куда-нибудь подальше выезжать там еще хотя бы не так все за как она тут вообще живого места не найти Тут я не знаю надо сколько фур с прицепом ввозить, если собирать мусор. Шалаш. Кстати, вот на том берегу там все, конечно, огорожено, колючей проволокой, все дела. Там вот Особнячок стоит, как называется-то здесь, Алексеевский, что-то что что Алексеевское тут. В общем, прохода нет, там, по-моему, обрабатывают иностранных делегаций наше правительство. А нам, обычным смертном туда вход запрещен, поэтому мы на другом берегу шляемся. Надо мне тут а. о. о, здесь ка я встану. начался с ней попроще есть тут тут тут тут ну в принципе сойдет наверное Раз. сейчас в органе что-нибудь покушать быстренькому так что у нас главное в походе о главное конечно не порезаться что я с успешностью всегда делаю а на втором месте это без этого никуда Пакетик. кулечек гречки небольшой и еще кроме гречи у меня есть парусы сесонов будем считать что это плов из гречки с сосиской посолим В тоже, наверное, закину. Чесночка жалко нету, ну, ничего. О, -о, -о. лов в самом разгаре. Ладно, пока наши варива варится пойду попробую еще закину пару раз Оп. такое открытие не открытие Речка готова. Пойдем покушаем. Сейчас чайку еще поставлю. О! Столик импровизированный. Оп! Опа! О! О! А, водичка не вся выкипела. Чего? Что там закипела уже вода? А у нас тут? О, у меня тут шиповник. Он, конечно, будет долго завариваться. сейчас все, и можно дальше идти, если, конечно, будет настроение. Пять поймал. Блин, зараза. А? Ух ты, кого-то я тащу. Хорошего. О. Вон торчит Охренительный рыб Смотри, я спас приманку М -м -м. М -м -м, Хороший, крепкий как я люблю За здоровье чефир красота ну все покушали чику попили пойдем дальше опа. опа ничего не оставили лишнего мусора тут конечно уже понаставляли дофига и больше ладно Ну, собственно все я сейчас еще покидаю немножечко тишина ходил я ходил кидал кидал разные приманки но вот это у меня вроде как пару поклевок было на эту поэтому я пока с этой хожу вот цветная такая Опа. в общем открытие такое такое открытие не открытие не знаю что это было это была вылазка на природу а, ну, классная вылазка, подышал воздухом, насколько это возможно, недалеко от города, посмотрел на природу, которая перемежалась там с кучками мусора, ну ладно, фигня, вот. так что, по сути, отдохнул, хорошо провел время. все супер ничего не поймал это нормально это все понятно в общем сезон практически открыл а может не открыл и еще открою вот все всем давайте хорошего настроения клевых рыбалок ездите открывать сезон С завтрашнего дня запрет вот такая вот петрушка всем пока до новых встреч пока И вы спросите: а нафига все это надо? Вот стоило это посреди ночи вставать, вот это все барахло собирать, ехать, мокнуть, целый день дождь, какая-то вот ерунда, вот вместо того, чтобы просто лежать и отдыхать в тепленькой мягенькой постельке. А я скажу: стоит, конечно, стоит, потому что, ну, это своего рода такая перезагрузка лично для меня после всяких работ, хлопот. А для меня это лучший отдых. Вот. Для кого-то может быть и не так. Так что для меня стоит 100%.